Поздравляем вас в Днем Космонавтики. Сейчас внизу открылась великолепная выставка. Когда меня студенты спросили, почему вы так гордитесь великой советской эпохой, я говорю, есть три гениальные ее достижения, которые останутся в истории на векам. Первая, советская власть сумела сгоревшую в Первой мировой войне империю российскую собрать в новой форме, в форме СССР, собрать мирно, добровольно, и очень надежно. исключительно вовремя. Второе достижение мы положили на лопатки гитлеровский фашизм. Мы разгромили эти орды, которые оккупировали всю континентальную Европу. Надеялись стать хозяевами мира. И тем не менее, советская страна построила перед войной 9 тысяч заводов, создав лучшую технику, лучшие научные и образовательные учебные заведения одолела фашизм и освободила мир от коричневой чумы. К сожалению, эта чума снова начинает распространяться, и новое поколение обязано до конца решить эту задачу. Мы ее сейчас решаем в ходе специальной военной операции на Украине, которая попала в лапы нацистов-бандеровцев в голове с американскими царушниками. И третий подвиг – это прорыв в космическое пространство Юрия Алексеевича Гагарина – чья улыбка озарила всю планету. Мне довелось, посчастливилось быть в 80 странах мира, где бы ты ни был, строить заводы в Нигерии, посещать и университеты в Бразилии, собирать лидеров Латинской Америки, выступать в ведущих университетах Азии. Должен прямо сказать, как только я говорил «Космос» и «Гарин», все дружно улыбались, все аплодировали. Так что я вас от души поздравляю. Но когда мы впервые прорвались в космос, тогда американцы прислали к нам большую делегацию. Они изучали причины, почему отстали. И пришли к выводу, что проигрывают на школьной партии в студенческой скамье. В огромном докладе почти на 2000 страниц была глава «Что знает Иван, и чего не знает Жонни. Признали, что терпят поражение прежде всего в школе и на студенческой скамье. После этого в 10 раз увеличили становление свое образование. Мы 10 раз вносили в этой Думе закон образования для всех, который восстанавливал русские традиции нашей советской школы. Так Единая Россия и не приняла этого решение. Сегодня будем рассматривать так называемый вопрос о биостанции. Надо его расширять. Речь не о биостанциях, речь идет об оружии массового поражения, которое применялось с древних времен. Это оружие было самым жестким, самым страшным и самым опасным. Если посмотрите на последние, на последствия дней только испанки, испанский гриб, который полыхал всего 20 месяцев, им заболело на планете 550 миллионов каждый третий и более 100 миллионов Человек погибли от этой жуткой болезни. Советская страна приняла исчерпывающие меры для того, чтобы бороться со всеми этими проявлениями. Были созданы специальные войска Мне посчастливилось служить в специальной разведке в Германии по борьбе с атомным, химическим, бактериологическим оружием, возглавлять службы, которые занимались гражданской обороной. И я с удивлением узнал, что по всему периметру нашей страны Расположились американские биостанции, от Львова до Алматы почти полсотни, которые выращивают все самое мерзкое, которое есть на планете, которое может сожрать любую страну и любое население. Сейчас еще отрабатывают ядерное оружие. Хочу напомнить вам, что американцы единственные из крупных стран, кто не подписал конвекцию о запрещении биологического оружия. Вот мы сегодня должны не просто заслушать доклад нашей комиссии, должны принять исчерпывающие меры, которые обеспечили нам соответствующий безопас. Мы для этого предложили целую программу, и бюджет развития, и новые научные школы, и все, что связано с опытом народных предприятий. Мы предложили образование для всех, и поддержку детей, и патриотическое воспитание, потому что чтобы бороться с гибридной войной, надо глубоко понимать ее составляющие и готовить не просто патриотически настроенных, а хорошо и профессионально подготовленных людей, которые понимают суть этой войны, специфику войны и в состоянии эффективно себя защищать и оборонять. Но чтобы эффективно защищаться, надо воспитывать прежде всего патриотов. Людей достойных, грамотных и профессиональных. Сегодня я обратился к президенту с открытым письмом, по сути дела, за месяц до Дня Победы. Попытки снова загородить мавзолей, отгородиться забором от Великой Советской Эпохи, а там рядом с мавзолеем похоронены 400 лучших сыновей и дочерей Великой Советской Эпохи. Похоронены 32 маршала и генерала во главе жуком, который которые обеспечили нам победу. Наши космонавты во главе с Гагариным. Охоронены великие ученые Келдыш, Королев, Курчатов, которые обеспечивают нам ракетный ядерный паритет. Мое обращение открыто письмо опубликовали и правдой советской Россия Суть его сейчас изложит мой заместитель Новиков Дмитрий Георгиевич. Спасибо, Геннадий Андреевич. Уважаемые коллеги, вот сейчас здесь в руках моих товарищей две эти газеты Сегодняшняя газета «Правда» и сегодняшний номер газеты «Советская Россия», документ, который опубликован в виде открытого письма к президенту Российской Федерации, называется так «Мавзолей Ленина. Свидетель величайшего триумфа в нашей истории». Сегодня, и вы это хорошо знаете, произносится очень много слов о необходимости национальной консолидации, единения в связи с острыми внешними угрозами, в связи с острыми вызовами, в связи с проведением специальной военной операции. Но наша команда во главе с ее лидером никогда не ставила здесь, в этом месте, точку. Мы всегда ставили запятую и объясняли, что национальная консолидация не достигается сама по себе. Она возможна только тогда, когда нация вместе решает крупные задачи, идет к большим целям, когда она имеет возможность объединиться и сплотиться вокруг важных символов, вокруг важных образов и важных смыслов. И э, не случайно, когда чуть больше года назад... Началась специальная военная операция. Многие ребята там, на линии фронта, поднимали прежде всего над своими головами гордое красное знамя отцов-победителей, тех, кто свернул шею фашизму, германскому, японскому милитаризму. Они хорошо понимают, что это главный символ нашей истории, главный символ нашей великой победы, в которой воплотилась Воплотился опыт многих столетий, опыт тысячелетней истории нашей страны, нашего отечества. Когда в преддверии 30-летия возрождения нашей партии президент Путин встречался с лидером КПРФ Зюгановым, он Геннадий Андреевич прямо сказал: что фактически Коммунистическая партия Российской Федерации зачастую смотрела дальше и глубже, чем другие. Это действительно так. И мы горды тем, что вот здесь, в этом зале пленарных заседаний, по-настоящему бились, сражались за то, чтобы не позволить господину Сигуткину и его подельникам изморать знамя победы, убрать из него великие символы и поставить посередине непонятную белую звезду. Сегодня такого символа не существует, его не может быть в нашей истории, потому что он никак не связан с нашим прошлым и с нашими победами. И вот совсем немного времени остается до дня 9 мая, когда по брусчатке Красной площади вновь пройдут внуки Героев Победителей. В, этом, в, связи, в этой связи появилось это открытое письмо, под которым стоит подпись Геннадия Андреевича Зюганова, и как руководителя крупнейшей оппозиционной партии в Государственной Думе, и как руководителя фракции, которая представляет интересы многих миллионов избирателей. Тем самым это письмо означает, что мы выражаем не только свою партийную позицию, хотя и ее тоже, мы выражаем позицию многих миллионов наших граждан, для которых советская история является абсолютно священной сосредоточившие себе великие подвиги и великие победы, о которых нужно помнить. Посмотрите любые социологические исследования, и вы убедитесь в том, что наши граждане с трепетом и с нежностью относятся к советскому прошлому. Именно это отношение позволило пресечь ту практику, которая была в 92-м, 93-м и 94 годах. Три года у нас не проводились парады победы. Если кто-то забыл, такое было в нашей истории. Но наш народ... И те, кто выражал его интересы, прежде всего коммунисты, добились того, что сегодня не только проводятся парады победы. Сегодня из небольшого движения народного, гражданского, бессмертный полк, это стало огромное массовое, общенациональное движение. Мы сыграли немалую роль, прямо скажем, и в том, что еще один великий символ нашей победы, парад 7 ноября 1941 года, тоже чтим и уважаем сегодня. Проводится реконструкция этого парада. Мы только хотим напомнить всем. Представителям власти, что не забывайте, что сам этот парад был в свое время проведен в честь годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции. Сегодня осталось в отношении нашей памяти, в отношении нашей Великой Победы сделать еще одно очень важное символическое действие. Хватит закрывать фанерными щитами главного свидетеля исторических побед и свершений наших нашего космического триумфа, о котором мы говорим сегодня, и, конечно, нашей великой победы над фашизмом. Вот поэтому это обращение появилось. Вот поэтому мы рассчитываем на широкую поддержку. Вот поэтому оно будет отправлено всем руководителям разных уровней, чтобы они нашу позицию, и точку зрения знали. Вот почему в поддержку этого обращения уже сегодня заявляют представители Организации левопатриотического широкого фронта. 1936 год – это одна из дат, которая Упоминается в этом документе. Это не только год, когда была принята новая советская конституция, оставившая в прошлом все сословные классовые разногласия. Все получили полные права, в том числе и ранее выходцы из эксплуататорских классов. Но этот год еще интересен тем, что фактически была завершена подготовка к публикованию в 1937 году нового учебника истории. Это был принципиальный ответ коммунистической партии, партии большевиков советского правительства на ту националистическую вакханалию, которая в Европе уже породила фашизм. Мы не пошли по этому пути, но мы формировали крепкий советский патриотизм, который, столкнувшись с этой националистической гидрой, смог свернуть шею гитлеризму. Вот э, об этом, обо всем нужно помнить, если мы хотим совершать новые победы. Драпировка мавзолея нетерпима, и об этом говорится в этом документе. Я когда встречал с маршалом победы и читал размышления и вспоминания Жукова, я удивился точностью оценки. Жуков выступал на том легендарном по радио в июне 1945. Он сказал, когда под барабанный бой 200 наших участников войны, Героев, одев перчатки, бросали под ножью мавзолея знаменные стандарты гитлеровских армий. Все с гордостью понимали, что они повергли самое большое зло на свете. Я хочу, чтобы президент, открывая парад, вспомнил эту картину. Она есть и в наших фильмах, и на выдающиеся произведения талантливых художников. Я считаю, что... Красная площадь должна встречать очередной День Победы в том историческом облике, который помнят наши отцы и дети и который вдохновлял и вдохновляет наш бессмертный полк. Ползнем днем космонавтики и приближаемся к нашим выдающим праздником Днем Победы.